Так, сейчас эти рассортируем все. Так, так, так. На рандом. Шесть. Два, три, четыре, пять, шесть. Эти у меня остались, да, получается? Э, мы же играем этими. Переворачивай. Смотрим, что у нас там по. эти положи цветным наружу. Ой, касвель. Что-то как-то супер весело получается. все. Поле сделали. Бери три штуки. Себе. Каба. Эти, по три. Бери. Три а? набирай. Так, вот я четыре взял. Сейчас. Так, кто первый? Ты ходишь? Угу. Давай. Можешь поменять. Заброс отправить. Это... А, так? <связывая> Можешь на мою сторону, без разницы. накую на Сюда. Так. Попробую вот так. Добирай. Может, добирать. Так ты И... дыщ все светодиод Нет, а, а я... без резистора. Я вас сжег. Все. У монету я его сжег. Ходить. Когда реально понял, что ум бесполезная вещь. Угу. Куда пошел? Ладно, я попробую тогда вот сюда. сюда добирай все не замыкаешь ничего так а я замкну блюзить и у меня лампочка Лампочка дает 2 очка. Выходи. У тебя 3? Если не нравится, можешь просто поменять сброс, справить и вместо хода. Вот они, вот все соединения Вот памятка Смотри, как можно uh -huh. То есть uh -huh. Пачка То есть лампочка со светодиодом Дает два очка uh -huh. Причем она дает два очка лампочки И два очка светодиода. Это самое выгодное Так, я хожу А я как пойду вот Плюс, блин. А я вот сюда пойду. Хали. Пая никуда райда Сходил. А, э, у тебя это электричество, да попала подача. Угу. Ну, что я могу сделать? Ну, извините. И опять зажгу. Ходи. Игра заканчивается, если мы одновременно с тобой поменяем, пропускаем ход. Понял? Mm -hmm. Меняем карточки. Так, это что-то даст? Тут минус минус замкнешь. Ну ладно. Качку не добираешь. Так, что мне сделать-то, чтобы ничего не сломать? Это что? Так, минус. Это что такое? Диод. Диод. Что делаешь? По направлению тока. А только. То есть вот ага. от плюса к минусу видишь, должно идти? <связывается> Блин, а вот так. Ходи. Не на не влияет, он как бы только это. Фиг вам. Ах ты ж. На этом. <свят> Ладно, так, да? Угу. А мы пойдем вот сюда вот так. что-то включить наоборот. Uh -huh. Так. А мы пойдем сюда. А uh, онов считается как отдельное действие? Да. Uh -huh. mm. Так. Минус. Ну, включил. Да? На минус. На минус? Да. Два очка и два очка, хочешь сказать? та -дам! пум пум Пум-пум-пум-пум-пум. А, блин, цепь. Две лампочки. Да, чё? получается? Две, да. А что-то я заглупил. А что-то ничего не произошло такого. Что-то ничего особенного не произошло. Да. А, я, кстати, забыл два раза добавить парк. Побери. А ходи. Ой. Всё. Плюс? Минус. Где? Плюс? Ты видишь, пересечение идет. Ага. Все. Ну, ладно, одиннадцать. Ты же видишь, что тут нету это это скрещивание. Так -а -а -а. проводники не соединяются. Можешь пропустить ход. Или поменять карточку. Менять карточку. Нет, Нет, назад, не зазад, сброс ее отправляй. Сброс, отправляй карточку. Бери новую. все я хожу теперь. Угу. Так. А я сделаю подлость. Я выпаю у тебя вот этот элементик. Ходи. М -м -м. Ты уже брал карточку у тебя есть три штуки поменять меня это пропуск хода или просто меня что хочешь поменять поменять это пропуск. не пропуск хода пропуск а? ну ладно мне как бы терять нечего вот так угу. на все-таки разделать сейчас я лампочку положил уже все чтобы она не менялась да, да чтобы очки не убирались да Давай так делать, ага, сейчас правило mm -hmm. То есть, получается, два очка здесь, а здесь осталось Только да если нет, вот так, уже. только если перезамкнул, когда меняется Нет, уже все Нет, нет, тут оставляем на боковых А, на боковых оставим на центральных пропадает Да, да, да центральные только. Ну, я себе могу еще <свят> Ну, терять нечего И... ты ж, ты не забываешь, что ты плюс на плюс замкнул эти... Да? Да. Ты этого не говорил, что плюс на плюс это замыкание. Это замыкание, вот. Поэтому ты получаешь эту. Так, у тебя карточка есть? Так я тогда назад убрал, подожди, Дай мой Забилай. А где мой онов, другой, который я потратил? А где он у тебя? А, вот он. Вот. Чем он задоложит? А три карчки на руке, тебе где? не надо. А, ну двери, думай. Пасуешь? Можешь поменять, сбрасывать кар... с руки сбросить одну карточку тогда. Нет, сбрасывай сюда, в сброс. Все, я хожу, да? Угу. Какой у меня есть вариант? Закончить игру, наверное, потому что больше делать нечего пас пас не пас ватер пас а вдруг еще паяльник есть ладно я тогда просто пасую акста ты мне говорил что здесь не прокатит ток отсюда то ток идет идет Лампочкой. идет кто мне сказал что это а где не идет вот здесь не идет, но здесь-то идет А, ток. здесь идет, да Только тут хитро, не забывай, что это третий Ну поставь лампочку, это сейчас будет прикол угу. Знаешь какой? Теперь считай, сколько лампочек в цепи Одна, две Две Так третья в этой цепь не входит Входит третья сюда угу. В цепи три лампочки, поэтому Они не начисляются очки Никому То есть лампочка получается Вот это тебя зря потрачено будет тот светодиодик только наставить. Если Эх. светодиод поставишь нормально, потому что здесь резистивка есть. Что, пасуешь или... Знаешь, я хочу попытаться еще выиграть. Mm -hmm. Так что буду всякую дичь творить. Сюда? да? Ладно. То есть не пасуешь, добирай mm -hmm. карточку. Придется все-таки мне сделать одну вещь. Знаешь, какую? Mm -hmm. А я просто выпаю вот эту... Паяльник, детальку. Сходи. И что? Они теперь С, ни, мне приносят. Мне теперь приносят тоже. А -а -а. Я заново зажег. А, ну спасибо. Ты, кстати, помог. Почему? Относительно. Себе, ага, да. потому что... А то, что... Все, я хожу. Я понял теперь. То есть, лампочку наложить? Не понял. Лампочку сюда? Здесь не приносят, здесь уже очки есть. То есть сюда очки уже не ложатся. Так я зажег. А если игрок перезажег, то, наверное, заменять нужно. Потому что теперь другой игрок зажег. Думаешь? Да. Или просто добавлять надо? Добавлять, Давай добавлять. Что типа и тот, и тот зажигал. Угу. правило внести изменения последние. Ты внимательно смотри по цепи. Хотя тут уже ничего не даст. Тут лампочек много слишком. Угу только светодиод будет ставить. Или сюда светодиод. Потому что вот три лампочки и светодиод, цепи дает единичку. М -м -м. Сюда? А я хитрый. Так. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. И у меня получается... Две лампоч... три лампочки? Не... Три это... лампочки! Три лампочки и светодиод. Дает одну очку. Единичку. Так, у меня сколько очков уже? Один, два, три, четыре, пять. Знаешь? Ах ты ж, паразит. <свист> <свист> не, не людям. Один, два, три, четыре, один, два. О, господи, сейчас уже кончится все. Ладно, я пасую на всякий случай. Пас. Пас! Че? Пас! Все, игра закончилась. Ничья. Ничья? Блин. Ну да, вот сейчас надо поправить вот mm -hmm. эти вот вещи, что добавляем, а серединку убираем. Ох-ох-ох-ох. Ничья получается, да? Ну, все.